Я планировал, дал обещание самому себе, а как вы, наверное, в курсе можно лгать кому угодно. Семье, детям, учителям, преподавателям, коллегам, и родственникам, знакомым. Нельзя обманывать только одного человека в этом мире, самого себя. Я впечатлен твоей красотой и поэтому желаю тебе цветов. Да, я заметила, спасибо большое. Пожалуйста. Выбери сама и себе соответствующий букет. Я не знаю, сколько они сейчас стоят. Я давненько за девушками не ухаживал. Ну, вот, поэтому не знаю, но мне кажется хватит. Хорошо, спасибо большое. Мне, мне очень приятно. приятно. Проблема многих людей именно в том, что они не думают о последствиях своих слов, действий и отношений. А я не боюсь последствий. Я и есть последствия.